Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про монетку ПакКоин, как все уже знают об этой монете. Монета у нас не новая, но что интересно, сейчас разработчики начали опять активно шевелиться, развивать монету и за последнее время у нее курс начал потихоньку, скажем так, идти вверх. В общем, эта монета будет интересна для тех, кто любит поторговать на бирже, либо... Поставить мастер-ноду, ну, можно и поманить, у кого есть асики, либо через NiceHash, потому что здесь алгоритм у нас X11. В общем, что у нас по самой монете? Кошельки у нас, как обычно, все есть, но здесь уже просто все идеально отработано, все настроено, то есть поэтому проекту вообще никаких вопросов не будет, о том, что он там может соскамиться, либо еще что-нибудь может произойти. В общем, что вообще как бы для нас интересно, как на нем можно будет заработать. Ну, то, что они есть на Masternode Online, это понятно и так. Стоимость монеты, там, скажем, пол копейки, Masternode у них стоит 2000 баксов. Как видите, рой у них небольшой, хотя с другой стороны, для такого проекта это как бы еще и большой роль. Но, опять же, 400 дней, получается, окупаемость будет. То есть, купил 500 тысяч монет, и окупаемость будет, блин, ну, грубо говоря, вот чуть больше в зависимости от курса и от сложности какая будет это знаете это можно купить ноду и чисто придержать ее если так есть какие-то лишние деньги которые будете копать ну, блин уже заикаюсь копать в долгосрок то есть сами понимаете крипто со временем то в любом случае вырастет и Деньги будут уже потом намного больше, чем, допустим, те же 2000 долларов, там, он опять сверху заработает. Так что, в принципе, насчет ноды можно и подумать. Я, наверное, как-то возьму себе, под накоплю откину денег именно специально на такую ноду. Посмотрим. Но ну, надеюсь, что прям сейчас, в ближайшее время, курс быстро вверх не пойдет, потому что потом тогда я не смогу себе эту ноду позволить. Но все же... Надо об этом подумать. Ладно, что у нас дальше? Она у нас на CoinMarketCap есть, потому что у нее хорошие объемы. Она хорошо торгуется и, как видите, на криптопе за 24 часа 26 тысяч долларов. Как по мне, так это хороший объем, Ну, конечно, другие биржи меньше идут, но, тем не менее, все идет на криптопе. И бирж, как бы, у нас здесь предостаточно. Поэтому, в принципе, покупать-продавать можно. Можно заняться, допустим, даже и арбитражом. Но опять же, если будет довольно-таки существенная разница в курсе, где-то на одной бирже купить, на другой продать. Но тем не менее, смотрите дальше. Вот я зашел на криптопию, да? И здесь монет залита получается на саму эту биржу. На получается 75 миллионов ордера на продажу. А здесь на покупку на 15 битков. То есть. Видите, какие цены идут? Курс плюс-минус, там вот 2 копейки. Просто, когда в больших объемах торгуешь, у тебя очень много монет. Неплохой выхлоп получается. Купил по 60, продал по 63, по 64. И, тем не менее, потом уже копеечка до копеечки. Неплохо так получается. В общем, ну, как вариант, поторговать можно. Но самое, не знаю, самое интересное сейчас вот, актуально, популярно, это ноды. То есть, лучше накопить денег... Желательно по минимальному курсу где-нибудь прикупить монет. Посмотреть, на какой бирже закупиться. Оставить себе ноду. И, думаю, будет, в принципе, неплохо потом копать. А где-нибудь через годик, через полтора оно уже вылится. Возможно, даже и раньше, когда начнут все расти. И можно будет даже очень хорошие деньги снять. Что у нас? В общем, темка на форуме есть. У нас тут, получается... Сам топик обновили. Хотя монета и старее немного. Но тем не менее. По дорожной карте все что они писали. Все они выполняют. Двигаются дальше. И тут как бы не буду особо разглашать. Так не могу. так ну Есть такая новость небольшая. Что по идее скоро должна монета эта приподняться немного в курсе. То есть как минимум она где-то X3 сделает. Поэтому на крайняк, пока она дешевая, я лично сам притарюсь. Сами можете не знаю там купить немного монет, посмотреть как оно будет. Ну это как бы на это надеемся на эту новость. Но пока дальше ничего рассказывать особо подтверждать что-то там не будут. Потому что сами понимаете, в жизни всякое бывает, курсы прыгают, что-то обещает одно, а оно получается в итоге совсем другое. Я думаю, особо рассказывать не буду, что у нас здесь по спецификации, что у нас там x11, как у нас там время блока идет. В принципе, можете, кому интересно это будет помайнить, можете зайти сами глянуть. Я оставлю все ссылочки в описании. Ну а пока у меня вроде как бы на этом все. Это чисто вот как вариант. Уже проект проверенный. Можно будет прикупиться, подождать. Вот Я думаю, что в этот проект можно будет вложить денег. И неплохо на этом заработать. Не знаю, что вы думаете, напишите в комментариях по данному проекту. Надеюсь, поддержите там лайком, подписочкой на канал. Ну, а у меня пока на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.